Доброго времени суток, дамы и господа! Как мы прекрасно знаем, в Вове куча разных комбинаций классов и рас. Какие-то пополняются во время выхода дополнений, а какие-то пополняются при выходе каких-то промежуточных обновлений. Так, например, союзные расы ДК, пандарены ДК. Это раньше нельзя было такое вообще представить, но теперь, да, это имеется. Таурены разбойники, по-моему, эта комбинация класса и расы стартанула довольно-таки недавно. И несмотря на то, что 10.05 вышло в целом недавно в эту среду, компания Blizzard уже проанонсировала то, что в 10.07 будут новые комбинации класса и расы. Blizzard говорит нам о том, то, что для монахов готовится интересное изменение. А именно, если мы откроем меню создания персонажа, то в обновлении 10.07 мы сможем сделать монаха Воргена. Вы только в это вообще вдумайтесь. Это уму непостижимо. Дальше гоблин-монах. Да, тоже, пожалуйста, почему бы и нет. Что еще будет? А еще будет озаренный дриней-монах. Вдумайтесь, это же вообще какой-то разрыв шаблона, это немножко несовместимо. То есть озаренный дриней, еще и при этом монах. Но окей, даже имеется набросок, касательно этого имеются картинки, давайте взглянем на них. Вот он монах, варгенша. В таком классическом сете монаха. Красиво выглядит? Да, неплохо. И да, теперь то есть такая комбинация будет 10.07. Далее. Озаренная дренейка. Вот она, пожалуйста. Красивая моделька, красивый сет. Круто. Идем дальше. Гоблин. Гоблин-монах. Вы это вдумаетесь, насколько он будет мобильным. У них же там имеется гоблинский свой прыжок. А это еще полеты от самого монаха. В общем, комбинации довольно-таки интересные. Вопрос к вам. Будете ли вы реролиться? Будете ли вы создавать эти новые комбинации? Жду ответа в комментариях. Я же отвечу просто. Монах в текущий момент мне не интересен. На текущий момент мне интересен ДК. И я кайфую от этого класса. Это самое главное. Получать удовольствие от игры.